Вот там. Адян плывет огромный корабль. Шибул, Лад, Бод и Сколд. <those> Ши. <emerging waves> Она. Она. Она О, огромный самолет. И Ши. Ship. А, Большое транспортное средство называется Ши. <п vazge> не ИД. Ши. <плод> не ИД. что Что ее малец? Нет, Ши – же кораблесход. Ши. Ну, она, большой, она, она. Она. Она. Корабль, это она. Шип. она. Шип. Да шип, да. Как, как беременная. Корабль называется нет. ши. Дело в том, что шип. она в том, что она, она. она. она. животное. Okay. Можно только. А ши они так настолько любят корабль, но она. Она или он. Спасибо. Они, тебе. Как его называется? Вот эта форма. Вот, а, шип. Нет. Ши и Хи. Название. Вот они при. Как она женщина? Так, Раиса идет и делает правильное предложение. Come here. Come here. Come here. Приди сюда. Come here. Come here. Валя, come here. Валя, come here. Приди ко мне. Come here. Come here. Come here. Come here. Помогайте. А это... You are excellent pupil, Раиса. Раиса, ты прекрасная ученица. We eat Мы кушаем после трех дня. We eat after three А вот это что такое? After three Это три We eat after three мы спим после 10 пев. мы Автор. Тен. Мы целуемся после полуночи. Мы целуем друг друга после полуночи. Викис. Other It is each other. Adder, adder, adder. Each other. Each, each other. other. Each adder. other. <coughs> <coughs> each other. Well it's Each other. Так, Раиса, мы любим друг друга. We love each other. Мы ненавидим друг друга. We hate each other. I hate him. I hate him. Я его ненавижу. Как Напишите. Мы были подружками. Вы ее подружками были... I I hate. I hate. Мы I были I с дочкой и с ее подружкой, и что они и заговорили про одного мальчика про. Я говорю, I hate him. I hate him. И yeah. они а начали him. так химятся. Я его ненавижу. My hate is. My hate is, is fantastic. Моя ненависть, ненависть фантастическая. Hate. My hate Фантастик. is. Фантастик. Ну так же не может быть хайп. Ненавижу и все. Там надо писать кого. Это просто одно слово. Кого him. ты ненавидишь? Если разговор идешь спокойно, да? Это в разговоре. Ну даже ее? Хим. Хим. Его. Его. Его. Хим. А если я ее ненавижу? I hate her. Her. Ее. А не ее? Хер, ее. Не ее, а хер. Я ненавижу ее. Всю мою жизнь. Валерия, я ненавижу ее. Всю мою жизнь. Всю мою жизнь. всю мою жизнь. Okay. А вот она, вот, вот она, вот. I Я ее ненавижу. Я его ненавижу. Я ненавижу Соединенные Штаты Америки. Подчиняйтесь мужчине, вы не заговорите на языке. Так, господа, вы не заговорите. Это называется внутренний психологический вот тормоза. Луизу услышат, скажем, да. да. Я ненавижу фашистскую, фашистскую Германию. Получается, как собрались? Ай, я за... Ай, я. Ай, я. Ай, я. Ай, я. Ай, Germany. Я ненавижу Гитлера. Я ненавижу Розенберга. Розенберг. почему Розенберг — это Розенберг виноват в Он сжег 6 миллионов евреев. Он 6 миллионов евреев. Он сжёг. Но Эйхман там был, а не Розенберг. В он сделал? Эйхман. Рот, так, да, Эйхман был исполнитель. Эйхман да, а исполнен. Розенберг. А а Розенберг прекрасно. русский, который пришел из Риги. Да, да, он да, был идеологом этого дела. Розенберг. Розенберг. Розенберг. Розенберг, Розенберг. Розенберг. Эйхман. Эйхман. А это он делал эти дела, Поэтому его поймали и судили. И ну, повесили. Так, это Эйхмана, да? Эйхмана, да. вот да. А Розенберг, Розенберг, Розенберг был идеолог этого дела. Он Убежал, он спасся, Розенберг. Да. Розенберг, он, а, он, он куда-то делся. Я не... В Америке. Так, не буду обманывать, не помню. Не в Америке, вот. они все тем... в Мексике. А а нет, в Чили. Чили. Чили. И здесь а, много. в Чили, правильно. Поезжайте в Кёркланд, поезжайте Чили. в немецкую деревню. Они мягнутся здесь, мать. Да? Они уже все сдохли. Прошу, Раиса история История. Russian history я знаю русскую history. историю I know, uh, I know Russian, uh, Russian, Russian, Russian, Russian history я знаю американскую историю you've got uh, translation oh, All right. thank you so much okay. I know Russian history, I know American history Валя, я знаю итальянскую историю I know Italian. Italian. Italian, Italian, Italian. I know Italian history. history. моей жизни history. очень простая. My life is my life, The history of my life, Is very simple, simple, simple. simple. Easy. Easy. Be easy были легкие. Изи легкие. Просто. Да. Не обращаю Изи Не обращаю внимания. Take it easy. Take it easy. Yeah. Take, take it easy. Difficult, Изи легкие. трудно. А Потому не бери к сердцу, близко к сердцу. Take it easy. Take it easy. легкие. take, легкие. Изи легкие. Изи легкие. Take it easy. Take it easy. А как переводится, дословно. Относись к этому легко. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Uh, вы перенесли uh, кто-то переехал в новую квартиру, на новый этаж. Uh, пришел мужчина. И перенес на плечах всю мебель, Раисе. Представляете? Да, да. Когда все кончилось, Раиса говорит, thank you, Enrico. Thank you, Enrico. А он, если настоящий друг завет, говорит, don't mention. Don't mention. Я мужчина, да. Не упоминай об этом. Вот это давайте. Don't mention. Don't mention это как понять. Ты не мужчина не у нас ДОМ не упоминай об этом don't mention it don't mention it Don't mention it не стоит dedicам ИНО не было Don't mention it, ничего не стоит. А Раиз говорит, no, Энрико, I have to kiss you. Я <laughs> должна <Yes, Enrico. laughs> <that> <I don't know that> тебя поцеловать. No, Энрико, no. I have to kiss you. Okay, I have to kiss you. Не обращай внимания. I have to kiss you, я должна тебя поцеловать. what for? А вот, вот, за вот, вот, что? вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, За что? вот, вот, вот, вот, Работа была такая вот, Непонятно вот, это что, первое. вот, вот, это вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, hard, hard. Hard, а, а что, что такое хэви? Хэви. хэви? хэви тяжелый по весу <систит> да. А да. Хэви, на да. чемодане у меня а, Хорошо, хэви. Хорошо. Хэви. Мой жених поднял меня на руки мой жених мой Я жених. За... Мой Мой. А, а. Вот, смотрите, а вот жених... в этой ситуации Мэри. американцы Мэри. снова говорят по-французски. Мой жених Нина. Майс нянс сэй. Майс нянс сэй. Ничего не взяли, но прям повесили. Хэви. На оранжевой бумажке. Хэви. Не знаю. Хорошо. Хорошо. Well. Well. Well. Here. Here to me. Here to me. Послушайте меня, да, как в Одессе. Here to me. Слушай сюда. My ex-husband. Переводите на русский. Предыдущий муж. Бывший муж. My ex-husband. My ex-husband. Мой бывший муж, да? Женив. Фиансе. Фиансей невеста и грун мои да? Boy, groom. My... Uh, genies. Grum, genies. Uh, yeah. Они используют слова yeah. из французского и из немецкого языка, когда на такие yeah. темы yeah. разговаривают. Так, моя невеста была очень счастлива, когда я поцеловал ее тысячу первый раз. Моя фьянце была. Вы очень счастливы. Very, happy. very, very, happy. very, very happy. happy after after, after, after, after. после первого first После моего тысячи первого целую. <coughs> И uh, плакала, когда я обня после моего объятия. Десять тысячный 10, 10, 10 раз. Эд Край, уже ее. Эд Край, Эд Край, Все Павли Эд Край, Эд Край, Эд Край, Эд Край, Эд Обнять, да, да, обнять. Для женщин это очень важно. Да, Рай, да, да, обнять это лучше, чем кис Рай. Ну, эм, вот сейчас он, брай, Более понятно. Эм... Embracement. Эм... Эм... Бра, бра, бра. руки, конечности по да, Бра, бра, бра. Бра, руки, конечности по латыни. Эм... Бра, руки, еще слово хорошо. Есть такое слово? Нет. Не хит, а хак. Значит, дайте вам что У нас есть два типа бега. хак. Я и говорю. Хак. Hug. Это объятие. Хагми. Это дружеское объятие. Смотрите, Брежнев встретился с Неу. Что эти два мужика делают? Они дают и Хаг, А как Брежнев любил целоваться, он совсем целовал. Не хаг, хаг. Они мужики, когда приезжают друг другу. Дай мне объятие. Hug me. Let's hug me. Let's hug. Let's hug. Let's... Можно. Hug, hug. Umbracement? Umbracement. Это связано с любовью. Umbrace. Как а, -а, -а, -а. а это встретить два лидера, двух партий. Uh -huh. Они тоже обнимают I mean, друг друга. Это что, они любовники, что ли? А, вот Брежнев прямо в губы целовал всех. Прямо с причмок у меня. Нет. Это что, любовники они? Нет. Это приветствие официальное. Официальный, а не было этого, официальный не был, все было. Так, официальное приветствие. Официальное приветствие. Официальное приветствие, Валерий. Официальное приветствие. Official greeting. Official greeting. А официально? разве это приветствие? А как приветствие? Official, официальный. Официал. Джи, джи, джи. Официальное приветствие. Официал. Офишал официал Офишал Так, у нас есть сегодня делать хорошие успехи. В советские времена поцелуй был официальным приветствием. Инсовет Тайлс в советские времена. подчиняйтесь учителю. Инсовет Тайлс, чист, гость, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, официальный, он потому так целовался, да. что в Советском Союзе секса-то не было. А. Да. Вот а? да. они вот я а, их говорил, я ничего не знал. Да. Вы помните <с э, <с Калифорния нет, ну, и э, нет, Калифорния ну, и, и э, Ленинград, не Москва. По я помню почему да, Ленинград. У них был мост, телемост. Телемост. Да. Мост, да. Да, и да, они да, говорили там, там сидит двести человек, там сидит дв... Москва. Я, в том, я помню Ленинград. Прощай. Прощай. Прощай. Прощай. они говорили, говорили и вот на чем кончился этот разговор. В последнем разговоре а, встала одна дама, Жирщина, обсуждали да. пол. И она сказала, в Советском Союзе секса нет. А дети рождаются по Это была последняя передача, потому что все поняли, что дальше нет смысла. Так, говорим по-английски. В Советском Союзе секса нет. Совет Юнион. Зе Руис молодец, молодец, There is no sexual life. Yeah, sexual, Давайте, маленькая подробность. Почему нельзя сказать просто секс? Это у нас с вами секс, что-то такое. А. а у них секс, это пол. Да. Сказать, что да, в Советском секс. Союзе не было пола, не это смешно, что. да? Нет, понятно. А да, чего что? не было? Что имел в виду женщина? Добро... Что нет сексуальной да. жизни. Да. So, sex and sexual life. А are, очень are это очень разные вещи. Секс sex и сексуальная жизнь ⁇ это очень разные вещи. What's your sex, Анна? What's your sex? Oh. Yes. Family, family. I am a woman. Am a woman. Yeah. Да, это ваш секс. если А женский? феминин, феминин. Давайте подведем feminine. краткие итоги того, о чем мы сегодня говорили. Вот, uh, uh, Билби, бил, бил, краткие итоги. Краткий шорт? И, и short, short, short short short short short short of our lesson short of our lesson uh, uh, uh, we'll прежде we'll всего we'll прежде we'll всего first of all first of all или просто firstly firstly firstly first of all я узнала много новых слов прежде всего я узнала много новых слов прежде всего It... yes. first of all first I knew many new words many new words first of all first of all I knew many words. Сложку. I knew many new American words. I knew many American words. Secondly. Во-вторых. Пушкин пришел стреляться, А кто рядом стоит? Второй, секунд, второй, секунд, второй, секунд, секунд, да, второй, второй, секунд, второй, секунд, второй, секунд, секунд, секунд, secondly, secondly, мы долго говорили по-американски, второй, Long, да? American language. Using American language. Я говорю по-английски. Я говорю по-английски. I do speak English. Я говорю по-немецки. Я говорю я говорю по-немецки. Нет, я вспоминаю по-немецки говорить Их Я говорю по-немецки. Я говорю по-французски. Но, будем работать Жобар, Жобар, Жобар, Жобар, Жобар, Жобар, Жобар,